Разболтался сегодня, извините уж. Но я при, прилетел в Казань из э, Стамбула. Э, и у, у меня там было очень много интересных встреч. Э, главное, что у, у, у, у бросилось в глаза э, огромное количество флагов Турецкой Республики. И громкий, громкий азам. В последний раз я был в Стамбуле два года тому назад, этого там не было. Это очень интересно, да? идеологическое такое. А, второе, то, что турецкая правящая элита празднует избрание Трампа. Это очень важно. А, третье, то, что... Там э, я встречался с бывшим первым заместителем министра иностранных дел. Э, то есть э, там сейчас очень активно обсуждается э, вот такой э, план или э, такая схема безопасности э, Черного моря. Три плюс 3 называется. Три страны НАТО, э, Болгария, Румыния, Турция и три. Э, так сказать, переговорная сторона Грузия, Украина, Россия. И вот последний пункт, абсолютный, полный приоритет, особенно после того, как ну, большой скептицизм вызывает евросоюзная направленность турецкой политики, это членство в НАТО. Это абсолютный приоритет. При том, что американские многие специалисты, ну в частности очень известный Дэвид Филлипс, он открыто высказывается, пишет о том, что Турция недостойна быть членом НАТО. Естественно, это так, единичные голоса. Но с турецкой стороны наоборот. Это Полный и абсолютный приоритет. Извините и спасибо. Спасибо большое. Да, и я думаю, мы за... подходим к завершению. Пожалуйста. Хотелось бы сформулировать два тезиса. Первый тезис – это и здесь согласиться, что различия носят во многом идеологический характер. И мы видим огромное количество примеров, когда мусульмане взаимодействовали с христианами, и мы сейчас видим конфликты внутри мусульманские. И действительно, на примере той же Сирии было правильно сказано, что самой страдающей частью сирийского населения в крайней мере в количественном отношении являются сирийские сунниты. И второй тезис, связанный, наверное, с первым, то, что есть некие универсальные ценности, о которых мы иногда забываем. Это прежде всего право на жизнь, право на достойную жизнь, на равенство перед законом и судом, на уважение своих отличий. То есть там, где мы не нарушаем свободу другого человека, наши права должны быть соблюдены. И вот буквально через несколько месяцев пройдет юбилей этого события в мае 1917 года в Москве в доме... Садулаева произошел первый всероссийский мусульманский съезд, и когда пришел представитель Временного правительства и сказал, вот мы решили ваши вопросы, мы дали вам религиозную свободу, ему было от, отвечено, что 15 миллионов российских мусульман, у них есть политические, у них есть экономические, у них есть социальные права и особенности, и все эти проблемы должны рассматриваться в комплексе, с одной стороны, а с другой стороны у всех у нас есть единая страна, эта страна называется Россия. И, э, ну, тут также поднимался вопрос о стандарте. Так в последние годы муфтиатом республики был разработан стандарт высшего исламского религиозного образования, он реализуется в курируемых муфтиатом учебных заведениях. Конечно же сейчас идет вопрос согласования стандарта с Министерством образования по среднему. Они вот никак не решаются, не хотят принимать участие. Сверху глава. Говорит, давайте быстрее, а вот э, мы подготовили, направили, вот сейчас, вот не знаю, на каком этапе, на каком уровне. Э, более того, они предлагают со своей стороны, пока только предлагают на уровне э, значит, устной договоренности, потому что как только доходит до каких-то практических моментов, сразу вопрос денег касается, а денег нет. То есть это вопрос о внедрении рабочих профессий э, на, вот, в, в исламских мадресах. Ну, говоря о преподавании в исламских вузах, акцент делается на классические труды видных исламских ученых всех перед восстановлением развития исламской науки. Вся образовательная литература в исламских вузах Дагестана по исламскому праву представлена книгами видных, признанных исламской умой ученых четырех правовых школ-масхабов. Это Имам Абуханиф и маленька Шафий Ахмада. Ну, конечно же, учитывая то, что в Дагестане больше развит шафийский масхаб, больше внимания уделяется правовым школам Има Шафия. Ну и отчасти э, в некоторых районах имама Абу-Ханифы. Э, учебная литература в области верубеждения представлена трудами великих ученых Ашаридской и Матуридийской школ, а также трудами великих суфей, всей исламской умы в целом и дагестанских духовных наставников в частности. Далее, помимо религиозных дисциплин, в учебный план включен целый ряд светских дисциплин, здание которых очень необходимо, крайне необходимо современному богослову для дальнейшей успешной работы после завершения учебы. В частности, изучаются такие дисциплины, как история России, страны арабского мира, история Дагестана, русский язык, риторика, психология, педагогика, методика преподавания, информатика, иностранный английский язык, народная медицина и прочее. То есть для этого привлекаются, соответственно, светские, скажем так, специалисты. Ну, также, как и во всех классических вузах, студенты исламского вуза проходят практику учебную на кафедрах вуза и педагогическую. В колледжах у нас есть, значит, при Дагестанском гуманитарном институте есть гуманитарно-педагогический колледж. Студенты исламских учебных заведений проходят практику, в частности, в нем. И по завершению учебы все выпускники проходят двухгодичную полную практику в роли преподавателей медресы имамов, хатыбов по всей территории республики. Сегодня поднимался вопрос о том, кто читает лекции, кто их проверяет. Вот для в этом Направление. У нас вот, правительство, есть комитет по свободе и совести, взаимодействие с религиозными организациями, вот совместно с этим комитетом Муфтият ежегодно э, два раза проводит аттестацию преподавателей религиозных образовательных э, организаций, а сейчас и имамов всех мечетей. Ну, конечно же, у нас есть проблемы. Но, наверное, основная проблема в наше время, ну, помимо финансовой составляющей, это проблема того, что в исламские учебные заведения, будь то медресы, будь то исламский вуз, поступают далеко не талантливые студенты, которые редко доходят до конца. И если поступает 100, до конца может дойти человек 10-15. Все остальные уходят, отсеиваются. И вот это основная проблема. И вот над этим нужно работать. Это вопрос престижа религиозного образования. Нам над этим нужно работать. Об этом я неоднократно говорил в своих выступлениях. То, что мы должны работать над популяризацией нашего отечественного религиозного образования, в том числе выполняя план мероприятий по подготовке специалистов с углубленным зданием истории культуры и ислама. Ну и еще один аспект: то, что наши. И мамы, наши богословы, наши значит, студенты, обучающиеся в исламском учебном заведении, они параллельно обучаются в Дагестанском гуманитарном институте, который является участником того плана, о котором я говорил. И они обучаются заоч по заочной форме в большинстве в случае получает соответствующее образование, диплом, в том числе, имеет возможность, вот мы аккредитовали магистратуру по теологии, имеет возможность получить и диплом магистра у нас же в республике. Для этого, в принципе, созданы на сегодняшний день все условия. Ну, конечно же, проблемы у нас над престижем, популяризацией, чтобы к нам поступали талантливые студенты, которые смогут отстаивать, позиции нашего отечественного ислама на любых площадках, а не только выходя перед своим джаматом, мечетей. И вот дальше вот его язык, красноречие, не распространяется. Поэтому нам нужно работать над тем, что искать талантливых ребят, ну, какой-то целевой прием проводить и работать в этом направлении. Ну, конечно, говорить можно много о чем. У нас и курсы повышения квалификации проходят, и ежегодные имамы, и преподаватели исламских вузов в Мадресе. Ну, работа ведется, работа ведется. Тут нужна помощь со стороны государства, сотрудничество. Мы это сейчас в республике только начинаем ощущать. И вот последние два года, думаю, на перспективу с помощью ну, федеральной правительства оказывает поддержку теологическому образованию. Вот если, как в Татарстане, Российском исламском университете, то точно так же нам в Дагестане будет местное руководство помогать, то, я думаю, мы проблемы решим уже очень быстро. Спасибо. Спасибо, Магомеду. Есть вопросы? У меня вопрос все-таки Дагестан. За чечню ты уж не отвечаешь. Ясно, да. Вот Болгарская исламская академия ну, заявила на федеральный проект. Неоднократно президент России Владимир Владимирович Путин об этом говорил, что необходимо открывать. Вот а, все-таки Тагестан как-то будет участвовать там об обучении. У вас там какие настроения? За всех-то отвечать вряд ли можно, но тем не менее. Несомненно, мы примем самое активное участие Райф Хазрад, в том числе изучая ханафитское масхаб. Ну и надеемся на то, что в Булгарской исламской академии будет все-таки проводиться обучение по двум направлениям: Ханафитскому и Шуфитскому. Но мы не против изучения ханафитского в том числе. Можно я Дагестан направо, будет на перерыв. Сол тоже поправочку внесу, когда уважаемый Рафик Азрат приглашает наших уважаемых дорогих дагестанских братьев принять самое активное участие в проекте Булгарской исламской Академии, о чем свидетельствует вот эта надпись, которую мы видим на экране. Я бы хотел все-таки, как человек, который принимал участие в разработке устава и регистрации этой уважаемой организации, внести все-таки поправку с тем, чтобы расставить точки нады дело в том что мы зарегистрировали в министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии с указом президента Республики Татарстан религиозную мусульманскую организацию духовную образовательную организацию Болгарская исламская академия она пишется все таки через буковку О Поэтому не сочтите меня буквоедом, но эта буква очень, очень важна, потому что на названии «булгарская» через «У» на татарском «булгар», да? а административно-территориальная э, единица – все-таки город Болгар. Поэтому, когда Талгат Хазрат Таджудин настаивал на совещании в присутствии Митимир Шарипович Шаймиева о том, чтобы… Академия называлась Болгарская. Митимир Шарипович и Дамир Хазрат Мухидинов, присутствующие здесь, все-таки заняли позицию, что она будет называться «Болгары», «Болгарская Исламская Академия». Поэтому, принимая активное участие вместе с нашими дагестанскими братьями, не будем забывать, что президент Путин, президент Миниханов создавали все-таки Болгарскую Исламскую Академию через буковку «О». Спасибо. А, можно еще да. вопрос задать? Да, пожалуйста. А, скажите, пожалуйста, принимаете ли вы в свою академию а, иностранных студентов? Спасибо. Это кому вопрос, Рафик? Тарадная? Это... все-таки вам вопрос. То, что я... Но у нас, у, у нас, например, иностранцами мы считаем пока этой страны СНГ. Одних желающих очень много, особенно вот таджики полюбили Казань, их очень много приезжает. Кстати, вот Казахстаном мы работаем очень интенсивно, у нас 300 студентов из Казахстана обучаются, но дистанционно, то есть дистанционная форма обучения. Но, естественно, СНГ из других стран особо, вот, честно скажем, желающих учиться пока нет, но будем надеяться, что вот после открытия Болгарской исламской академии, в общем-то, эти желающие появятся, наверное, у вас в Дагестане то же самое, наверное, скорее всего, да? Самое, в принципе. Если... А вопрос, пожалуйста, Фердаус, Вагапова, Казанский институт культуры. <coughs> У меня вопрос к уважаемому Магомеду Юсуповичу. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что ваши студенты еще заочно учатся в высших учебных заведениях, светских учебных заведениях. Не предполагаете ли вы интегрированности ваш вуз? А вот светских, светского компонента для того, чтобы ваши выпускники выпускались, например, не только религиозными деятелями, но еще имели бы светская составляющая для того, чтобы в обществе вести, так скажем, одновременно и работу со светской составляющей образования, и религиозной. По крайней мере унификация, универсальность, наверное, в наше время требуется. Спасибо. Но, Федор этот вопрос на самом деле общий, не только вот Магомеду. То есть такая проблема есть. Вот, например, у нас тоже существует Российский исламский институт, который реализует государственный образовательный стандарт как дагестанский гуманитарный институт, мы реализуем теологию, экономика, лингвистика, журналистика у них тоже. И у нас есть сугубо религиозная И мы даем возможность студентам, которые обучаются религиозных, у них Дагестанский гуманитарный университет, мы тоже самое, чтобы они могли параллельно получать и светское образование, которое реализуется в наших вузах, но естественно, религиозное. Там, я, при том, что я сказал, несмотря на это, в Исламском университете у нас ряд дисциплин, я даже перечислил там довольно-таки большой ряд дисциплин светских. Они у вас выпускаются кем? Что у вас в дипломе бакалавра написано? У нас написано, ну там не бакалавр, а что Значит, они занимаются по форме специалитета, по окончании, значит, квалификация служителя культа ислама или преподавателя арабского языка и исламских наук? Да, представьтесь, пожалуйста, да. Сажида Баталова, автономия татар Бурятии, значит, Ассоциация народов Бурятии, председатель. Я бы хотела, знаете, о чем еще сказать? Вот все-таки вот в этих курсах да, не хватает, наверное, социального ислама, не хватает инструментария для подготовке теологов. Плюс, вот правильно сейчас сказала: Фердоусь Ханум: в плане того, что нужно дополнительное образование. Они, когда приезжают, замечательно, вы их готовите, к графику Мухаммедшевичу значит, такой вот посыл, замечательно готов готовите приезжают к нам эти имамы, но они не готовы выходить за стенки мечети, они не готовы решать социальные проблемы, скажем так. Вот было бы здорово, если бы они все-таки навыки проектирования получали, получали бы как бы вот какие-то навыки даже, может быть, маркетинга, вот как привлекать деньги, как значит работать с большой, значит, со своей умой, с махалой, и тогда было бы, наверное, ну, было бы более такой практикоориентированное еще образование, нам этого, честно, не хватает в регионах, и ещё Хотелось бы похвалить ваше хорошее очень дистанционное образование, потому что вот сейчас у нас учатся студенты у вас. Мы, в общем-то, буряйте далеко от Казани, но однако очень четко идет обучение, то есть там хорош, хорошо разработанные курсы и вебинары и так далее. Поэтому вот здесь спасибо. Ну, проблема вот э, социальной ориентированности, но ну, это проблема, по-моему, любого вуза, то есть специалист, где бы он ни учился, и в федеральном университете, в другом. Они, в принципе, не все полностью готовы работать. Ну, у нас такая проблема, конечно, есть, мы это понимаем, и поэтому, естественно, связи с духовным управлением есть, это вот. Но вот больше надо... вы должны идти на два шага вперед, угу. понимая значимость.